В очередной раз мы, прогуливаясь по городу, решили посетить кафе Метеорит. Больше всего, наверное, мне кафе напомнило не как кафе, а как, наверное, какую-то столовую. Сами оцените интерьер, барная стойка, напитки, холодильник, для охлаждения, который предназначен для охлаждения толпас. Там также стоят на пике столики, скатерти белые, также как у всех кафе Беллизер. Кафе-Метеорит оформленная ну, простенько, не сказать, что оно прям сильно большое, либо сильно маленькое, всего по чуть-чуть, всего достаточно, есть первые блюда, вторые, салаты, напитки... Первый заказ салат. Хочу обратить внимание, что в салат хорошо было, много добавлено, много мяса, огурцы, такой плотненький набитый салатик. Салат выложим на рис салата. напитки, так как и в России, мы всегда заказываем компоты, эмоции а также хочу обратить внимание на то, что если в других кафе, когда мы сидели, нам сразу принесли напитки, то здесь мы сидели очень долго, мы ждали, когда нам хотя бы что-то принесут. И сначала нам принесли салат, потом нам принесли напитки. как все приготовлено есть, ну, не жидкая там не шижа там присутствует все нормально ну прям как, как, как, как, как по-домашнему да наверное Нам здесь понравился больше, чем в Смаке мы заказывали. Пельмень заказали пельмени а, без бульона а, это соус а, сметана с чесноком, майонез с чесноком что такое? пельмени сразу на вид я их узнала это обычные великосочные пельмени которые продаются либо на разрез либо в пачках которые внутри с бульоном то есть порция в себя включает 10 пельмешек и если вот накрывать стол, то вот так порция выглядит на такой тарелке некрасиво. Должна быть что-то, наверное, какая-то глубокая тарелочка. А потом, как вы обратили внимание, мы уже все скушали. Тарелки грязные у нас нет первого, нет салатов. У нас никто не подошел, ничего не забрал. То есть вся грязная посуда стояла у нас на столе. А потом мы заказали шашлык. шашлыка молодой человек который кушал шашлык ну, шашлык ему не понравился потому что он сказал что в мясе очень много прожило хотя куски шашлыка ну какие довольно таки всю течу к шашлыку подавали отдельно в отдельной чеплашке то есть он не был налит на шашлык Питения, что можно со своими спиртными напитками есть куревка, введённое место для курения скрипельницы ну, все как бы нормально ну и при возможности мы да, мы еще вернемся в это кафе покушать как бы там неплохо установка неплохая Поэтому вам советую тоже посетить это конкретно.